Ах, ну нет, ничего не вижу. Нажмите F, чтобы включить. О, включил. Ты где, Димка? А где здесь яркость? Нет связи, понимаешь? Микрофон, громые голоса. Не надо меня говорить. Так, нам надо... Я уже пять раз это место проходил. И тут каждый раз был заборчик, то есть куда подниматься, а сейчас его нету. Чего? А нам идти походу надо. Что? Выключи звуки, Энни. Это Теха. Можешь потише сделать хоть? Какие звуки? Охренеть, а, Уж... у тебя сейчас волки выйдут там, я думал это у меня уже что-то. это не волки, это у меня. Что? Опа. Что мигает? А? А свет починит. <смех> Кто за свет платит? А, вот она, походу. <смех> Куда ушла? Так, а тут, тут сейчас где-то уже эти будут козляты бегать. <смех> Вам нужен клетка на чердаке ключ. Димка. Тут роза, тут роза. Опугив. Иди сюда, иди. Если... сюда, да я вот так сейчас отпугну, подойду к ней. <смех> Ну вот кто за свет оплачивает тут, да? Ля, ля, она меня застопила, Димка. <решит> Куда побежала, тварюка? Димка, беги за ней, беги за ней, Димка. <решит> Чё, тебя нагнули? Нет. А ты где? Ты подбеги к спавну, я вот на спавню тут бегаю. Побегу. А, подожди, какой у тебя ник? Uh, uh, у меня Клоун Sensels Глоу. А, вот, да, да, я вижу. Я 12 место, 13. Да куда? ты подбеги ко мне, я вот на баге на каком тут. В доме. В красном? Да, ну нет, о, это ты, стой, прыгни. Ну, прыгни еще раз. Да это окно в Присядь, присядь, присядь. О, да. Присядь. И Давай пока. ты Где турна? А тебя вижу. Э -э -э, убивают. А я бессмертный. Я ж бессмертный. А как сесть в машину? На е. <сcoff> <сcoff> я до последнего думал, то, что это человек, пока не побежал в упор Это оказался велосипед. <сcoff> <сcoff> а <сcoff> а, он не он? а вот граната вот, вот. Почему я поехать не могу? Ты знаешь, как тут на велосипеде сесть в пассажирская? Ты охренеешь, Димка. Так и неешь. Круче вот 150 метров, я прям тебе вижу. Не... Я тебя, к сожалению, не вижу, Димка. О, вот тут вот, перед. Вс, поехали. Да, я сяду в пассажирск. Я <с> уже вообще давай. Слушай, может дверь и закрыть она тогда в дом не зайдет, а? она же сейчас к дому идет по идее, да? где она? Да, серьезно? короче я пошел отсюда. а мы подобрем Димку. вот если откакнуть в ту сторону, да да Дим, у меня идея иди сюда иди сюда быстро и пока она не дошла до дома. Mm -hmm. короче вот она сейчас когда подойдет тупо есть дверь вот так вот. вот встань ты так я сейчас попробую открыть. встань. Вот, подобрем. угу Ладно, пошли, Димка. Ну его нахрен. Опа! Лут. Это все? я. Успел все-таки, обидел. Марсул там все. Он туда, он туда идет. Рейда. О, бежит, бежит, бежит, Димка, бежит, давай. Фигач. Смотри, глаза. А что в глаза? Если у меня будут красные глаза, значит, ну Красные глаза, Димка. Все. Сейчас, Димка, тебя у или, да? Твоя ука, твоя ука. Куда бежишь? Димку отпусти. Димка, я тебя поднимаю. Как мне да тебя поднимать? Метки тут там внизу. Пошли со мной, Димка. Я... Не свети глаза. Пока ими ты, пока ими ты, Димка. И здесь. Следующая. Ты согадал, погана. Миш, ты на связи? Да, ну. Катка сейчас будет катка. Ну давай приглашать меня. Инвайт, Мишаня. Ебать, не емай, ты залетели. Бля, у меня зато утром экзамен, мне похуй. Бля. А это что за граната такая, интересная? А, это при прилипалово какая-то, бля. Капец. Пацаны, ебать, а встречу я нашел. Тут кулдауну заклинание есть, вот, подождите, подождите. ТП-шка что ли? Че за меня? Вот еще комната, в которую мы ни разу не заходили. А, нет, заходи, нет. А, тут еще тебя убили тогда. Хорошие у меня ассоциации с комнатами, конечно. Ну От рублей. Ой, что это такое? А, это. Меня запаритили на манекен! Что это за говно? Кастал тупо. А, тут сейчас лута будет, Ой, тут чел, блядь! Ля у него еще пулемет! А, у меня. У меня пушка. У меня калаш. У меня калаш и динамит. Короче, я его сейчас подорву. Да, я его подорвал. Да? Чекай. Да-да-да. Да, да. А, что? Что это? Heavy barrel. Ага, это ты там шары ебащий, понял. А что это такое? А, это копьем. Ну, да, он, он с кем-то Ты бегал там, бля? это копьем. Так, мне нужно нормал, эмо и шотган эмо. Блин. Я на калаше додичь. А че у меня за оружие вообще? Поле Да ну. Дай-ка. А, хотя у меня есть, у тебя нужны есть, нужно. А шо такое баунти граната? Баунти типа, богатая, что ли, граната? Типа, это награждение. А это, короче, какая-то граната, которая взорвается не один раз, блядь. It was at this that he knew he up. Что? Что это? Что это такое, блядь? <свист> <свист> что это было, блядь? Это ты что там взорвал? Это, это граната? Я не знаю, что это было, блядь. Я не представляю, но я она понял, была корона. Я, как я как же понял, что по нам авиаудар вызвали, блядь. Ну чё, всем здарова, с вами кефир. и как же давно я не говорил эту фразу, капец просто. В общем, пока есть минутка, я хотел бы пол... Поблагодарить вас за то, что вы до сих пор смотрите мои видео. Еще спасибо за полторы тысячи подписчиков. Это, ну, правда много. Если вам понравилось данное видео, то вы знаете, что делать. Да? И еще напишите в комментариях, как начались ваши летние каникулы. Ну, я имею в виду тех, у кого они начались. Я думаю, будет интересно почитать как мне, так и вам. И еще, еще чуть не забыл, хотел поблагодарить за актив, за нереально актив под последними несколькими видео. Ну, в общем, вы сами все видите. Все, на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Еще раз спасибо. Всем удачи. Всем пока.